Пусть счастье женское с годами не истлеет. И не земная не увянет красота. И с каждым новым именинным юбилеем. Еще прекрасней ваши смотрятся года. Глаза печальны и невскором улыбаясь. Себя цените и хвалите каждый раз. В кругу друзей и близких снова собираюсь. Любите жизнь, она взамен пусть любит вас. Уважаемая Вера Анатольевна, мы поздравляем вас с днем рождения, с юбилеем и желаем вам всего самого-самого хорошего, светлого, красивого. Пусть жизнь радует вас!